Всем привет, с вами Макс Репьев. Сегодня мы находимся в даунтауне Дубая и будет небольшой эксперимент в плане контента. Я хочу показать вам кратенько, но очень емко, как выглядит даунтаун через новый формат видео. Поехали посмотрим. Это даунтаун Дубая, место притяжения миллионов туристов со всего мира и сейчас мы находимся в его самом центре возле поющих фонтанов. В центре Дубая расположено множество высотных зданий со средней высотностью 40-50 этажей. И, конечно же, самое высокое здание в мире буш Бурж-Хали. Обратите внимание на количество зеленых лужаек. И здесь нет табличек «На газон не наступать». Вы спокойно можете прийти, посидеть на траве, почитать книгу и даже провести здесь пикник. И количество зелени, там где раньше был только один песок, просто поражает. В центре Дубая также находится здание оперы. Здесь проходят концерты и юмористические шоу. Идем вдоль фонтана, и рядом с нами самое высокое здание в мире, высотой 828 метров. Обязательно сходите туда на смотровую площадку. Оттуда открывается невероятный вид на Дубай, и лучше сходить туда именно на закате. Вы поймете почему. И Бурж-Халифа плавно перетекает в самый большой мол в мире, дубай Мол. Более 1200 магазинов, и в нем реально можно заблудиться. И даже одного дня не хватит, чтобы обойти его весь, и это реально так. Идем далее, и это главное место, откуда туристы смотрят фонтан и делают фотографии из бурш халифа Вечером здесь просто не протолкнуться. И как вы уже заметили, все это время мы обходили один поющий фонтан. По сути, вокруг него и стоит вся инфраструктура центра. Вода, кстати, в нем прохладная, и это добавляет комфорта проживания в таком климате. Вокруг фонтана, по другую сторону от Бурж-Халифа, в основном располагаются рестораны хорошего уровня и небольшие магазинчики. И эти места чем-то напоминают Венецию. Кстати, по фонтану можно прогодиться на гондоле. Вообще, в центре Дубая встречаются разные архитектурные стили. Традиционные, с низкоэтажными песчаными зданиями и современные, с высотками и стекла. Идем далее, и это еще одно место для фотографии. Если встать в основании фонтана, то можно получить пару приличных снимков для соцсетей. А теперь мы выходим с вами на кольцевую улицу. Шейх Мухаммед бин Рашид Бульвар, ее название. Она также наполнена кафе и ресторанами на любой вкус. Также здесь расположены знаменитые дубайские гриле, где народ фотографируется на фоне бурж-халифа. И вы заметили, что пока мы идем, нет огромного количества припаркованных машин на улице. И создается просто. Под всем этим бульваром расположена большая подземная бесплатная парковка, чтобы не загружать улицу Дубая трафиком и стоящими машинами на улице. Вообще в каждом здании Дубая есть подземная парковка. Именно поэтому создается простор на улице. Теперь мы посмотрим даунтаун с колес. Выезжаем через замудренную систему движения по парковке и оказываемся на том же бульваре, где мы с вами только что ходили пешком. Напишите в комментариях, как вам вообще панорама Дубая из машины. Мне кажется, он очень красив и современен. Но при движении на машине чувствуется проблема очень длинных светофоров. И все потому, что каждое направление движения едет по очереди, а не навстречу друг другу. Время ожидания на каждом светофоре в среднем 2-3 минуты, и их здесь довольно много. В час пик на светофорах можно очень долго простоять, но при этом центр не грязнет в пробках. Да, долго стоишь, но все же эффективно едешь. Ну и как вы заметили, в Дубае достаточно широкие дороги, и они очень инфраструктурные, что дает возможность комфортно передвигаться на машине. На этом обзор Дубая подошел к концу. Напишите в комментариях, как вам вообще такой формат обзора района. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, всех благ. Хорошего настроения и пока.